Стремительно уносит вдаль вагон Мечты людей, а с ними их счастье Не сбылись цели и надежды после ссор И прочих разногласий и обстоятельств И так печально, горе с ножи им Подскажут разделись с ними утрату Как солидарны вы, о боже мой Налейте всем в ваниль с шоколадом Объявим траур на три дня А лучше на три года, все серьезно И баннер до седьмого этажа А текст на нем «Твою же маму, как нам плохо» Еще подскажут, подушку им купи, для утыкания в ней носа, чтоб через мягкий пух понять, как это же действительно серьезно. Да и в стране все плохо, так же вирусы, интриги. Так и идем вперед, светлое будущее России. А может, будем пробовать держать ту крепость духа, что отныне не даст сломить нас никогда, когда в смятении мы, когда мы злые, когда хотим расслабиться, сказать, ты знаешь, ничего не вышло а твердо-твердо закалять тот стержень, что внутри таится. И отдаляясь, и смотря на это дело, как с картинки, наши задуманные совершать, не сомневаясь, без заминки.